И всем привет. Как вы уже знаете моего друга Стрипет Про, забанили в Бравл Старсе. Мне жалко потому что три года игры и 30 тысяч кубков было потеряно навсегда. И как вы знаете что недавно популярных ютуберов как Ростислав или же других начали банить. Это может быть кража аккаунтов, если вы не думаете так то может быть с этим связано с аккаунтом хуры который снова забанили. Да. Бан и кража это имеет разное значение но может быть что это связано. Если кто-то что-то знает пишите в комментарии. Буду рад узнать секрет. И всем удачи всем пока.